Столкнулись с домашними проблемами, то что ваши iOS устройства ограничены как-то по использованию вашего устройства, или вы забыли пароль блокировки экрана, или же забыли пароль от Apple ID? Не переживайте, есть решение. Отличное программная обеспечение от компании Vutechi ID -Log. Досмотрите видео до конца и вы будете удовлетворены. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Представляю к вашему вниманию отличное программное обеспечение от компании WooTechi ID -Log. Универсальный инструмент для снятия различных блокировок id девайсов Снимает различные блокировки от девайса Apple ID, блокировку экрана на времени и ограничения, обход и NDM, управления мобильными устройствами тремя щелчками мыши. Совместим с такими устройствами, как iPhone, iPad, iPod Touch и версиями iPad OS. Все. Вы здесь можете найти абсолютно полезную информацию для себя, идя по этой ссылочке. Которая будет в описании под видео по закрепленным комментарии. Здесь полностью описывается весь процесс, когда вы будете подключать ваше устройство. Что вам нужно будет подключить, где подтвердить и так далее. Все в принципе наглядно доступно на русском языке. Вы здесь можете ознакомиться. Ну, если у вас браузер переводит язык, конечно же. Давайте же приступим к самому программному обеспечению и посмотрим, как выглядит. Давайте мы с вами разберем данную программку в Utechi id -Log. Что она нам позволяет? У нас есть четыре окна. Самое простое это, то есть... Unlock Apple ID, удаляем Apple ID, Unlock Screen Password, удаляем экранный порой, Unlock Screen Time Passcode, удаляем экранное время, то, которое мы проводим, и ставят ограничения в родительском контроле, и Bypass MDM, это обход активации э, от привязки к оператору, то есть отвязки iCloud. Все в принципе просто, каждый подпункт за собой влечет тем, что нужно подключить устройство, Дать некие подтверждения, если для этого будут э, необходимы. То есть здесь у нас объясняется то, что все данные будут удалены и телефончик будет восстановлен к заводским настройкам. Точно так же каждый подпункт. Здесь есть, будет скачиваться прошивка в этих трех пунктах, накатятся новые э, версия iOS и вы будете использовать чистенький телефончик. Все. Здесь вы получаете уведомления. Здесь чат поддержки, если вам это необходимо. Здесь краткие настройки, точно так же сейчас там поддержки. И если есть необходимость, сменить язык на любой вам доступный. Все. Вот, в принципе, вся простота данного программного обеспечения. И ничего сложного, в принципе, нет. Даже нет необходимости подключать устройства и чтобы вам что-то демонстрировать. Все они между собой чем-то похожи. Есть те, которые устраивают устанавливают джейлбрейк, есть те, которые не устанавливают джейлбрейк, и делают свою простую задачу, в принципе, то, что можно сделать и через iTunes. Вот и все, друзья. Поэтому все необходимые ссылки в описании под видео в закрепленном комментарии. Как сами видели, друзья, все очень в принципе, просто, простота использования, буквально в несколько кликов вы можете решить все свои проблемы. Конкретно 4 пункта, которые позволяют вам сделать желаемый результат от того, что вы в принципе, обратились за каким-то вопросом. Поэтому напоминаю вам, что полезные ссылки в описании под видео в закрепленном комментарии. Если у вас есть вопросы, конечно же, вы их можете задать как мне, так и разработчикам данной компании. Все ссылки для этого есть. Дальше больше, скоро увидимся.